Реквизитор Всем служителям театра, невидимым для зрителей, Проснулась сегодня тетя Валя в недоумении. Впервые за много-много лет приснился ей сынок, Петечка. А главное, как приснился, и пожить-то как следует не успел. Пришел из армии, женился, внучика Андрюшеньку родил. Работу нашел хорошую в милиции. Все шло замечательно. Да вот только с нижними соседями не заладилось житьё. Виктор, сосед, шибко любил жену свою галочку по пьяной лавке гонять. Иногда даже за топор хватался, а то и за ружье охотничье. На беду свою не выдержал как-то Петечка, криков до да вопли, что снизу доносились. Поднялся, Андрюшеньку поцеловал. — Спи, сыночек, я скоро. И пошел в который раз успокаивать Виктора. Пойти-то пошел, да больше не пришел. Весь заряд из двух стволов всадил в него Виктор. Но галочку успел Петечка с собой закрыть. Вот и приснилось, что моет она его маленького в корыте, а он весь будто в крови. Ой, нехороший сон какой-то, дурацкий. Даже кольнуло у Валентина что-то легонько под сердцем. Но не стала обращать внимания, мало ли где и что колет. Прогнала сон и пошла в любимый театр. Столько лет отработала. Считай пятьдесят, без малого. Пришла Валюшкой, потом величали Валентины Николаевной, а теперь уже для всех давно теть Валя. Ни разу не опоздала, ни разу ничего не забыла, не перепутала. Больничный и то считанные два-три раза брала, когда уж ну совсем не в моготу было. — И что? Из-за какого-то глупого сна опаздывать? — а кто реквизит к репетиции готовить будет? Провела репетицию, пообедала вчерашними рыбными котлетами из дома принесенными и даже успела в перерыве немного подремать в своей реквизиторской комнатушке. К вечернему спектаклю все разложила как нужно, все проверила десять раз, все удобно расположила и к завтрашнему утреннему выездному спектаклю, стала готовить реквизит. Ну, пока минутка была свободная. Взяла длиннющий список, начала укладывать реквизит по коробкам и чуть не проворонила самый главный момент. Спектакль уже подходил к концу. Оставалось расставить за кулисами бутафорские свечи и зажечь для финальной сцены. — красивые свечи! — в пятисвечниках, по две пары пятисвечников за каждой кулисой. В финале спектакля свет-газ, и все актеры с этими пятисвечниками медленно кружились в последнем танце. Дух захватывало у зрителей от такой красоты. Засуетилась теть Валя, отложила список, очки куда-то сунула и пошла за кулисы на сцену. Тихонько-тихонько прошла за каждой кулисой, все пятисвечники приготовила и зажгла. Потом направилась в реквизиторскую, чтобы опять к списку вернуться. Уже на выходе со сцены показалось ей на короткий миг, что кто-то словно шепотом зовет ее. Ну, как же иначе? В театре шепотом, иначе нельзя. Только шепот этот показался очень знакомым. Внучек Андрюшенька будто позвал. Оглянулась теть Валя. А Андрюшеньки нет. Да и как же он может быть, если она сама два года назад проводила его на погост? Андрюшенька, как и папа его. Тоже после армии в милицию пошел. Но не пуля, не нож бандитский сгубили его. Сосунок на маменькином джипе. С управлением не справился. То ли пьян был, то ли под наркотой. Никто не знает. Мамаша его откупила. А Андрюшенька и еще трое пешеходов невинных. Дороги остались. Стряхнула теть Валя с глаз видения, Снова список взяла, А очков найти не может. Искала, искала, искала, искала. Нет, как будто промолились. Взглянула на листок, И вдруг показалось тете Вале без очков, Что не список реквизитов у нее в руке, А треугольник фронтовой что прислал отец когда-то. Единственный его треугольник химическим карандашом писал в нем отец, что сегодня у него выпуск из школ лейтенантов, а завтра они идут в бой за родину нашу. И будут бить проклятых фашистов до самого логова, до самой победы бить будут. Больше треугольников не было, сколько не ждали. Вместо них пришла официальная бумага, в которой было коротко и страшно сказано, что отец, как и весь взвод его, пали смертью храбрых на самых подступах к столице нашей. А был тогда отец в три с лишним раза моложе тети Вали. Кольнуло опять что-то нехорошо. В груди. Ноги как будто ослабели. Подошла к диванчику, присела, руку прижала к груди, глядь, очки в руке. Вот дура, подумала, вот так с очками в руке и хожу, и ищу их. Прибежал тут Толик, молодой актер. «Тетя Валь, дай, пожалуйста, тряпку. Я воду пролил на стол. Вытереть надо». А oh, — Что-то, Толечка, мне нехорошо. Ты, миленький, сам возьми. На верхней полке салфетки в пакете. Вот на стремянку становись. Вспорхнул Толик на стремянку. — Здесь, тетя Валь? — Да, золотце, справа от тебя, в коробке пакеты. — Ага, вижу. Спасибо, тетя Валь. Спрыгнул с лестницы Толик. — Беги, золотой, а то на выход опозда. Обернулся Толик на бегу, а тетя Валя словно обмякла как-то странно, только руку все к груди прижимает, и очки зажаты в ней. И тут маленькая Валюшка, а не тетя Валя, на колени к отцу, а очки совсем ей не нужны стали, и она отбросила их. А отец прижал ее к себе крепко-крепко. А рядом стояли и муж, и сыночка, и внучек, и улыбались, и ждали, чтобы обнять. Поняла тут Валюшка, что сталось с ней, и стало ей от этого радостно и легко». Первыми аккордами прощальной мелодии выплыли артисты из-за кулис со свечами, зажженными тетей Валей. И восторг от красоты засверкал в многочисленных глазах зрителей, и плыли в медленном хороводе свечи в руках артистов, яркие, праздничные. Искрящиеся, а за кулисами в маленькой комнатке стояли бессильные врачи скорой помощи и театральные люди со скорбными лицами. На сцене кружились артисты, и лица их также скорбны были, ибо знали они уже. И несли в руках праздничные, яркие, искрящиеся свечи, но поминальными были свечи те. И аплодировали зрители и артистам, и красоте, и свечам, и не ведали, кому аплодируют, потому что не надо зрителям знать всего.